Дорогие друзья, рада приветствовать вас из Нью-Йорка на таком замечательном форуме, посвященном Влаилю Петровичу Казначееву, не только уважаемому, но и любимому многим и дорогому человеку. В моей судьбе Влаил Петрович сыграл очень значимую роль. Его рецензия, его ссылка на мои работы в книгах дала мне, так сказать, дорогу в науку. И после его рецензии я стала писать книги. О чем мои книги, дорогие? Основные исследования посвящены росту ауры и появлению биоплазменных структур после молитв. На данном снимке вы видите слабую ауру исходно, Затем ауру после христианской молитвы, после иудейской и после исламской молитвы. Вы видите, дорогие, что от кадра к кадру энергия усиливается. Исследования показали, что если человек читает молитвы одной религии, то аура растет, но гораздо интенсивнее она растет, когда человек читает молитвы разных религий. Появляющиеся на снимках биоплазменные сгустки называют в народе орбами. И на очень многих снимках, я вам просто показываю, не комментируя, что это явление довольно частое, и отражено оно на сотнях снимков. И эти биоплазменные структуры очень разные. И вы тоже это можете видеть на снимках. Иногда эти структуры очень похожи на птиц. И вот, пожалуйста, посмотрите на этом снимке. Вы видите, что такая птица как бы пересекает пространство поля и энергетически входит в само поле. Потому что вот это вот проекция пучка пальца, физического пучка пальца. Имеют место и вот такие похожие на цветы биоплазменные образования. И нужно сказать, что это явление отражается не только вот таким образом, но впереди вы увидите невольно получившийся у нас результат по, опять же, такому эксперименту, который возник спонтанно. Дело в том, что более года я сотрудничаю с Международным центром познания, который, центр которого находится в Чикаго и руководит которым Мелихов Майкл. Мы проводим различные тематические встречи. Уже более ста фильмов можно отсмотреть по нашей тематике, по тематике, отражающей невидимую жизнь в тонком мире. И кроме того, уже четыре месяца, каждую неделю, я провожу коллективные молитвы. Как это, как это организуется? Значит, люди слушают и принимают участие в разных концах мира. А я нахожусь у себя дома и веду эту молитву. Возникла идея съемки пространства во время чтения молитв. Отозвались мои новые друзья. Художница Ирина Гормашова коттон и музыкант, композитор, педагог Мария Дандо. Они живут в Англии. В общем, они собрались и провели съемку. Они установили мобильный телефон, из которого звучала молитва, читаемая на встрече Сангейс-центра. И в это время снимали пространство комнаты. И вы увидите, дорогие, что произошло. А произошло следующее. До того, как было начато чтение молитвы, в пространстве промелькнули медленно один-два плазмоида. Как только зазвучала молитва, вы увидели и увидите, как в пространство врываются, как бы ниоткуда, со стен, с потолка, с пола, врывается большое количество, причем разных по внешнему виду, по наполненности свету и по форме плазмоидов. Я уверена, что вы с Кирлианографией знакомы. И знакомы с кирлиановскими снимками не только человека, но и растений минералов и кристаллов. В музее Кирлиана вот экспозиция ей более 10 лет. И здесь представлены самые различные снимки, и человеческая авра, и аура растений, и аура животных, и аура минералов. Многие из э, снимков моих побывали на различных экспозициях. Э, Владимир Андреев, который снимает этот фильм, руководит группой, содружеством художников, которые объединились под общим названием э, группы искусства вдохновения». Так вот, в рамках этого содружества Мои кириллионографии путешествуют по всему миру, и более ста стран они обошли. Вот. И это, конечно, очень радует, потому что а. дать людям представление о том, что они не могут видеть физическим зрением, и расширить их мировоззрение, ну, я думаю, вы понимаете, насколько это важно, насколько это интересно. И сейчас основной акцент. И моей работы, и Любови Сергеевны Гординой, сводится к тому, чтобы ввести в образование, в школы, учебные заведения разного уровня данные, которые смогут правильно сориентировать человека в его жизни, а не блуждать потемков, как это имеет место до сих пор. Ну так вот, дорогие мои, музей Кирляна... Очень активный музей, который привлекает и ученых, и посетителей. И это очень приятно. Значит, в связи с тем, что камни тоже, оказывается, являются источником энергии. И это нам удалось тоже зарегистрировать с помощью телефона мобильного, тем же моим друзьям, которые стали экспериментаторами, Динда, Дандо Марина и Гармашова Коттон Ирина. И еще присоединилась к ним замечательная женщина, бывшая директор гимназии, Наталья Руденко из Симферополя. Вот вы видите, в разных местах люди провели съемки, и получили излучение плазмоидов из, из животов. Вот прямо из середины вы увидите, сейчас вы увидите, как прямо из середины отделяется энергия. Мы с вами все слышали, что камни обладают энергией. Да, камни обладают энергией. Это регистрируется биолокационно, это регистрируется на кирляновских снимках. Вы видите, вот, это, вот эти черные точечки, это камни. То, что вокруг них, это их энергия. Но, как это можно доказать? Кирлянский аппарат, он регистрирует э, статику. Я кладу камешек в объектив, и идет съемка. Но то, что плазмоиды выделяются... И это было заснято в динамике, это было впервые. И вот об этом мы с вами, мы вам хотим тоже сейчас поведать. Но перед тем, как мы это сделаем, я вам покажу, вот вы видите жеоды, а это энергетические сгустки, которые сопровождают их на кирляновских снимках. Художница Ирина Гормашова Коттон создала вот такие замечательные иллюстрации, рядом с которыми находятся документально, фотодокументально фрагменты кирлионографий. Мы готовим детскую книжку с такими вот цветными рисунками и документальным материалом, чтобы детям не было скучно глядеть только на документалистику. И вот это все подготовила замечательная художница Ирина Гормашова-Коттон. Вот такие у нас будут рисунки в книге. Мне самой на это все очень приятно смотреть. И я надеюсь, вам будет тоже интересно и приятно это все увидеть. Ну, вы видите, что животы бывают очень разными. Они удивительно красивы, они очень полезны, они снимают боль, они успокаивают, они лечат глаза, они лечат суставы, если их нагреть. Если положить на сердце, то сердце успокаивается, нитроглицерин практически не нужен. В общем, дорогие, если вы с этими камнями не знакомы, познакомьтесь, полюбите. И это целители, это камни-целители. Просто пока о них очень мало написано, но я о них написала книжку, которая называется ода жеода. А теперь посмотрите, как излучается энергия из Жиодов на э, снимках, которые получены с мобильного телефона. При кирляновской съемке мы имеем плазмоидное образование, регистрируемое кирляновским аппаратом. При вот таком эксперименте э, женщин любителей, они не профессиональные фотографы, мы с вами получили картину того, что происходит на тонком плане во время молитвы. Значит, это подтверждение того, что реально по молитвам либо образуются, либо активируются и проявляются вот таким образом при съемке на чисто физических приборах, плазменное образование. В эзотерической литературе их называют орбами, их называют ангелами, их называют формой солнечной жизни. Но как бы их ни называли, друзья мои, суть в том, что молитва реально меняет пространство и не только усиливает ауру, но и вызывает приток существ. Мы вполне можем говорить о том, что это существа, которые живут в иных э, проекциях, которые находятся рядом с нами невидимо. Но вот наш эксперимент дал возможность увидеть их, увидеть физически. И я вам хочу сказать еще об одном уровне исследований, которые проведены э, с вашим замечательным коллегой Марком Семеновичем Кринкером, профессором физики, который э, с помощью прибора своего, вот его прибор, вы видите, называемый Севатроник, и многими другими приборами, э, провел около 50 экспериментов. Ну, расскажу вам об одном из них. Вот этот прибор, вот эта часть квадратная, помещалась у меня над головой. Этот прибор дает возможность не только регистрировать частоту энергии, которая частоту энергии, которая излучается, но и ее направление. Значит, оказалось, что 30 секунд, когда начинала я читать молитвы, энергия шла вверх от меня, а на 31 секунде уже шел ответ: Энергия шла ко мне. И это все. Тестировалась на диаграмме. Вот эта диаграмма, эта статья помещена в журнале «Вторая физика» за 2017 год. Главный журнал, вы, наверное, все знаете, Геннадий Иванович Шипов. Так вот, я вам хочу показать Марка Семеновича. Вот его портрет. Пожелаем все ему здоровья. И будем надеяться, что он скоро вернется в наши ряды. А вам, как на путь, прочту его стихотворение. Немало в жизни вам дано талантов и умения. Пусть страсть к науке дарит вам прорывы и свершения. Прорывов и свершений вам, дорогие мои. Прости нам долги наши, я окажи, и мы прощаем должников наших, и не допусти нас до искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твоей есть царствие и сила, и воля, ныне призна и вовеки веков. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един, да будет благословенно. На вечные времена И любви Господа Бога Твоего Всем сердцем Твоим всей душою Твоей И всеми силами Твоими И, друзья, главная исламская молитва альфа Во имя Всевышнего Благого и Милосердного Хвала Всемогущему Святому Творцу И Господину Мирому Благому и Милосердному Тому, кто будет вещать суд был назначенный день. Тебе мы поклоняемся и служим, и только от тебя просим помощи. Насаджим нас на путь тех, кто познал твои благодеяния, а не тех, кто заслужил твои дни, и не тех, кто впал за дружбу. В разуме всех, ныне пробывающих на этой планете, в жизни истинной и праведной, по законам любви, прощения и сострадания ты мир, И наполнил его благоуханием цветов, пением птиц, чистотой высших гордых. Разве не ко сотворил ты времена и судьбы, и наделил человека возможностью и правом преображать реальность в своего слова, чувства и помыслами своими? Разве не ко сотворил что ты женщина и мужчина, и в их сердцах неутолимое стремление? Единению гармоничному союзу, во имя притворения воли Твоей процветания, царствия созданного Тобой для любви и радости, основания снов, начало-начало, ты единый во всем есть, и волей Твоей все исполнилось, и времена, и народы, и сокровенное существа каждого, но стол огненный, с небес открывающийся, запечатленный вечный образ в священном пламени присутствия. Взываю к тебе, царь царей, Всемилостивая кеткасть Исцели Исцелимая планету. Воскреси духовную жизнь стихии элементов, Изгони из пределов обетованных Легионы демонических существ, Чужеродные за вселенной света. Тоже очень серьезная молитва, Иисповедимым светом присутствия своего всех плана и подпланы, проявленного мироздания и сокровенное существо каждого. О небесной колыбель вечной жизни. О мироблагодатной луне, рождающей в своей активности во имя грядущего эволюционного развития и совершенствования все формы, состояния, ресурс. движение мысленно на в это времени, дарующее пристательную возможность проявления своего. О единая душа мира, вместилище уникального нравственного опыта, предварения корней воли, запечатленное в слове закона каждым духоносным действием своим, своим воздействием Прошедшие меры и вы... с первого дня. Дорогие, у меня нашелся земляк активный. Детство мое прошло в городе Коростынь, области. И вот на фейсбуке выходит ко мне в друзья молодой человек, Виктор Анатольевич Горчаков. И мы начинаем сотрудничать. И по моей просьбе он снял пространство во время молитв, как в доме, так и на улице. Он снял... Не в динамике, а статично. И вот эти снимки я вам показываю. Вы видите, насколько разные плазмоидные формы перед вами. Разные по цвету, разные по текстуре, разные по величине. Отличаются наполненностью. В некоторых просматриваются и человеческие фигуры, и ангелические существа. И животные. В общем, они весьма и весьма разнообразны. То есть, друзья, о чем речь? Речь о том, что молитва – это не просто сотрясание воздуха. Молитва вызывает появление позитивных энергетических структур. И это доказательство того, насколько они полезны для человека. То, что молитвы разных религий дают энергетику и совмещение их приводит к большему энергетическому результату, к накоплению большей жизненной силы, говорит о том, что все инсинуации, связанные с противопоставлением религии, искусственны, надуманы. У прибора, как вы знаете, нет личностного мнения, прибор регистрирует статус-кво, поэтому я думаю, что так важно то, что нам открылось, и важно это довести до как можно более широкого круга людей, для того, чтобы наконец люди поняли и осознали, что много столетий им говорили не то, что является объективным примирились, полюбили друг друга, жили в единении, дружбе и мире. Я думаю, что это мечта нас всех. Всем вам желаю удачной работы, успешной работы и всего самого доброго в вашей личной жизни и, конечно, открытий, открытий, открытий. В этом фрагменте у вас... Дорогие зрители, будет возможность убедиться в реальности излучений минералов, кристаллов и в данном случае жиодов. Энергия в виде нечастых белых вспышек из центра живота это показатель того, что камни излучают. Это показатель того, что камни являются целителями и передают нам энергию. И... Геоды, прекрасные представители и царство кристаллов, являются среди камней особой группой целителей. И я счастлива вам это показать.